Золотая свадьба. После торжества муж у жены спрашивает, «Дорогая, но ну сейчас покажи мне эту шкатулку, которая постоянно у тебя закрыта. Ну что ты там хранишь?» Жена, так немножко смущаясь, открывает эту шкатулку, а там лежат три яйца и десять тысяч франков. Муж, «Что это?» Она, дорогой, но ну, ты понимаешь, когда мне приходилось тебе изменять, я в шкатулку ложила по одному яйцу. Муж, да ладно, за 50 лет совместной жизни ты мне изменила всего лишь три раза. Но так как я этого не замечал, я тебе прощаю. Ну а деньги то откуда взяла, дорогой? Ну это, это, это просто так. Просто когда у меня набиралось... «Десяток яиц, я их продавала».